Вы смотрите «СОК ФОРУМ ЛАЙВ». Главное о борьбе с кибератаками на вашем экране. Вещание без границ и безопасностей весь день. Вы и тысячи коллег по всей стране увидите все. В прямом эфире из телестудии «Кибербезопасность на показ». Готовьтесь к живым дискуссиям, смелому соперничеству и эмоциям крупным планом. Включайте, переключайтесь и не отключайтесь! Впереди целый день событий. От бодрой разминки до красивого финала. Зрелище без перерыва на двух каналах, и вы определяете ход событий. Узнайте закрытую информацию от лучших экспертов. Вопросы, от которых многое зависит, и ответы, к которым стоит прислушаться. И это только начало. Выжмите весь сок из онлайн-платформы, изучайте виртуальную выставку, выигрывайте суперпризы, общайтесь на всех уровнях. Сок-форум всегда был самым масштабным специализированным мероприятием отрасли. сок форум Лайв еще больше, насыщеннее и безопаснее. Держитесь, мы уже начинаем!